Здорово! это обзор обзоры Атмопорк, я Трэш, и сегодня мы рассмотрим великолепную аркаду под названием Bomberman Busted's Dodge. Игра является наследием легендарного Бомбермена, и как это принято в подобных ремейках, изменения коснулись не только графики. Во-первых, главный герой обзавелся запоминающимся образом, а во-вторых, у него появился создатель, безумный профессор, обучающий и сопровождающий робота на протяжении всей игры. Тебя ждет 5 очаровательных миров с 30 разнообразными уровнями, а в конце каждого мира тебе предстоит сразиться запоминающимися боссами. Но и на этом нововведения не заканчиваются. Помимо всего прочего, в игре куча бонусов, выпадающих из подорванных кустов. Как насчет сотни улучшений за один уровень? Увеличивай дистанцию взрыва, скорость передвижения, проходи сквозь мины, толкай их, бросай и детонируй. Сложность лишь в том, что запомнить такое количество апгрейдов просто невозможно. А способности врагов, телепорты, погодные условия и прочие неприятности будут сбивать с толку каждую секунду, заставляя перепроходить уровень Снова и снова. Впервые у меня настолько пригорала от бомбармена. В игре приятная графика, затягивающий геймплей и потрясающее музыкальное сопровождение. Настоятельно рекомендую к прохождению. А на сегодня это все. Ставь лайк, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай про пропущенные ролики. До завтра!